Теперь, как и обещали, про спутники. Роскосмос отменил все запуски спутников связи OneWeb. В госкорпорации хотели получить с компанией в состав акционеров, которые которой входит британское правительство, гарантии того, что аппараты не будут представлять данные военным. Такие опасения появились на фоне помощи Украины от SpaceX. Илон Маск поставил в незалежную оборудование спутниковой системы Starlink. Какие военные задачи могут выполнять на первый взгляд мирные космические аппараты? Расскажем в нашем материале. Нет гарантии, нет пусков. На фоне санкций в отношении России Роскосмос потребовал, чтобы компания OneWeb предоставила гарантии, что не будет использовать эти спутники в военных целях и предоставлять эти сервисы военным ведомствам стран, входящих в НАТО. Космические аппараты изначально были заявлены как гражданские, но ведь в любой момент их можно перепрофилировать. Компания OneWeb обоснованные требования Роскосмоса проигнорировала. Исходя из того, что компания OneWeb э, не подчинилась нашим требованиям, законным требованиям предоставить необходимую информацию о использовании или не использовании системы OneWeb, космическая связь в военных целях, в том числе в интересах Пентагона и военных ведомств стран членов НАТО, в связи с тем, что британское правительство, которое ведет сейчас разнузданную антироссийскую кампанию, продолжает оставаться в составе членов совета директоров компании OneWeb. Подготовку к старту прекратить. Ракету снять со стартового комплекса, вернуть технический комплекс. Космические аппараты разместить в монтаже с корпусе на консервацию. Все пуски со всех российских стартовых комплексов в Куру, на Байконуре и на Космодроме Восточном в интересах компании Ванвеб прекратить. Опасения российской стороны по поводу военного использования спутников оправданы. Особенно после того, как Илон Маск лично поручил отправить на Украину оборудование спутниковой системы Старлинг. Технология может не обеспечить доступа к сети всему населению страны, но даст шанс журналистам, бойцам сопротивления и членам правительства оставаться на связи. Этот подарок Киеву явно предназначен для военных. Хотя ранее все проекты американского миллиардера позиционировались исключительно как мирные. С точки зрения Маска ход вполне логичный. В последнее время дела у SpaceX шли неважно. 40 спутников Starlink были потеряны из-за магнитной бури. Деятельность компании критиковали в НАСА. А широкий жест в сторону Украины, горячо поддерживаемые Западом удобный пиар. Однако есть один нюанс, который многое меняет. Ситуацию Илона Маска усугубляет то, что он сидит на государственных заказах, а знаешь, в заказах Пентагон. Господину Маску нужно определиться, он, собственно, является инструментом войны со стороны США либо других стран акционеров его компании, либо он делает бизнес. А делать бизнес на войне, но это по крайней мере не этично. Более того, оборудование Маска может оказать медвежью услугу украинскому режиму. Терминалы — это активные устройства. Если их действительно раздадут членам правительства и командирам, то появится возможность их выследить. Вероятно, точную дислокацию устройств может определить и сам Илон Маск, и его коллеги. Ну или те, кто сможет вскрыть систему. Некоторые эксперты подозревают, что как раз в этом и была цель подарка. Посмотреть, как российские военные справятся с американской технологией. А Украина — лишь удобный полигон. Смотря на то, что его изначально пенсионеры как гражданский, то есть все ну, следили за этой тематикой понимали, что это сугубо проект военного значения. Это первая его обкатка, ну, возможности российских рэп как-то глушить эти системы, можно ли их глушить как-то, или там вопросы только физическом уничтожении оператора. Опыт использования 100% будет изучаться. Украинские инженеры заявили, что уже научились обращаться со Старлинком. Кому-то даже удалось выйти в интернет. Тем временем Маск обещает поставить на Украину новую партию своих тарелок. Видимо, планирует расширить тестирование. Мы работаем для тех, кто не хочет